Какой же Петербург все-таки классный город, но есть в нем одна большая проблема, и все мы ее знаем, Александр Беглов. Год назад он лично обещал нам, что став губернатором, исполнит майские указы президента. Бюджетники наконец-то будут получать зарплату не ниже средней, а в Петербурге это сейчас на минуточку почти 67 тысяч рублей. При этом, например, врачи, научные сотрудники, преподаватели вузов должны получать 133 211 рублей. И ни одним рублем меньше. Год назад Беглов оправдывался тем, что бюджет был сформирован до него. Ну, чтобы вы понимали, в месяц уже бюджет города сформирован. Что бюджет Он должен быть совсем согласован с комиссиями с депутатами. А мне оставалось две до три недели, да, там, чтобы сделать какие-то поправки. Я не могу полностью изменить бюджет, потому что мы тогда его мы принимаем. А бюджет можно принимать в определенные сроки. Но сейчас то он полноправный губернатор и сам лично подписал бюджет в декабре. Так что мы сейчас проверим, действительно ли Александр Дмитриевич держит слово или он дешевый балабол. Давайте разберем прямо по отдельным категориям бюджетников. Даже по официальным данным Росстата работники учреждений культуры в Петербурге не недополучают около 7% от положенной зарплаты. Педагоги дополнительного и общего образования – около 10%. Ну а педагоги, работающие с дошкольниками – и вовсе почти 15%. Реальная ситуация куда хуже. Так что с зарплатами в социальной сфере Беглов не справился. Балабол. Медики последние месяцы работают без сна и отдыха, а сейчас им приходится справляться и с новым ростом зараженных, в том числе возникшим из-за парада и голосования. Но Беглову и на них плевать. Младший медицинский персонал без учета надбавок из-за коронавируса недополучает около 11 тысяч рублей в месяц, а реальная зарплата врачей меньше положенной аж на 15%. И снова Александр Дмитриевич ба Губернатор у нас ученый и очень любит рассказывать о приоритете развития науки для города. Только о каких успехах можно говорить, когда преподаватели вузов получают чуть больше 115 тысяч рублей, вместо положенных 133, хотя многие не получают и этого. А средний научный сотрудник недополучает около 36 тысяч рублей в месяц. Видимо, на 240 миллионов, сэкономленных на их зарплатах, напечатали агитацию к голосованию по поправкам, потому что Беглов балабол. Абсолютно все 12 категорий бюджетников, педагоги, соцработники, воспитатели, младший и средний медицинский персонал, врачи, научные сотрудники, преподаватели вузов, чьи зарплаты должны соответствовать майским указам, получают меньше, чем им положено. Беглов плюет на закон, потому что он давний приятель Путина. Майский указ является законом для губернатора, и он обязан сэкономили деньги на самых важных для страны людях и пустили их в фейковое голосование по поправкам Конституции. А на сдачу сейчас в интернете рекламируют легитимность и честность этой фейковой процедуры. Ну это же, это же фальш, это ложь, это неправда. В нашем городе почти четверть миллиона бюджетников занятых в социальной сфере и науке Многих из этих людей используют на выборах Их под давлением заставляют идти голосовать А кто-то работает в избирательных комиссиях Расскажите им, Путин и Беглов не просто обманывают их, а еще и обворовывают Путин 20 лет у власти, а его друг Беглов давно уже не временный губернатор А самый что ни на есть сам делишный Тру гудер мы требуем обещанной зарплаты работникам бюджетной сферы. Или вам, Александр Дмитриевич, придется признать, что вы балабол. А сейчас я хочу обратиться к работникам бюджетной сферы. Заходите на сайт профсоюзов Навального и проверьте, получаете ли вы гарантированную Путиным и Бегловым оплату труда или нет. Если ваша зарплата не соответствует положенной, пишите нам, и мы поможем составить жалобу и потребовать от Беглова ответа. Ссылку на сайт и адрес почты мы оставили в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.